У Путина сломалась машина возле психушки. Пока машину ремонтировали, он вышел подышать свежим воздухом. Погода великолепная. Смотрит, а из психушки ему псих из окна кулаком машет. Но Путин не растерялся и в ответочку кулаком помахал. Псих ему двумя кулаками машет. Путин повертел пальцем возле висок, сел в машину, и уехал. Псих рассказывает своим друзьям по палате. Ребят, я Путина видел. Я ему говорю, держи Россию. Он мне, держу Россию. Я ему, двумя руками держи. А он мне мозгов не хватает. Всем приветики! Спасибо вам огромное за поддержку и комментарий. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей. Я думаю, тебе, именно тебе. Это не сложно. Ну а мне будет очень приятно.